Добрый день. Сажайте. Вот наш пациент Максим пять лет. Так, папа Слава. Слава, расскажите историю по существу. Ну, вкратце так более двух с половиной лет мы жили, как жили до этой поры с диагнозом рематоидный артрит. То есть назначены нам были гормональные. гормональные и ци цитостатики, и, конечно, как бы, после исследования, беспрекословного исследования врача мы увидели, что обострения не прекращаются, то есть взяли на себя ответственность и, как бы отменить это, этот, эти ци цитостатики и искать альтернативу от, от официальной медицины в поисках решения нашего вопроса. И, в процессе этого всего мы прошли антибиотикотерапию, которая тоже результатов не возымела, больших. И вот в, на протяжении нашего пути вот, мы встретили вас как бы на просторах интернета вот, и захотелось дальше уже вот, поработать с вами. Как бы. Так, вот, э, значит, э, мальчик не ходит, Нет, мальчик... мальчик, э, мальчик э, с сентября 2018-го не ходят, да. началось да. обострение, мы не, как бы не смогли его снять, и, и амплитуда сгибания-разгибания коленных суставов уменьшилась и вот, имеем. Вот вы прошли лечение лекарственное лечение, вы сказали антибиотики, какие именно антибиотики? Вот цефтриаксон точно, а второй? Да, я второй, не да, помню, да. и плюс еще гормональная терапия. Кажется, да, да, да, да, да. Гормональная, да, гормональная. Да, гормональ. ци цитостатики, да. Да, цитостатики, метаметазол, гексал. Мета да. Так. Это так. Хорошо. Да. Ну давайте мы сейчас посмотрим какие колени. Ухаживаем стопами. Ухаживаем. Вылечены колени и вот и амплитуда их уменьшена вот. Вот вот так вот, вот так они разгинаются все, все, дальше понятно, больно. Больше не надо, да, и понятно. вот так вот загинаются и тоже дальше больно. То есть буквально от позиции 90 градусов при смену детской. Десять да. Кого Да, да, да. Угу. Вот видно, ну, что да, увеличен. Да. И вот еще немного у нас увеличился вот гайнасток тоже процент. Процент единственный Да. Угу. Так и вы говорили еще температура, да, кажется? Температура, да, температура где-то постоянно. На, на протяжении вот как мы начали мониторить этот вопрос, угу. на протяжении года где-то 37-37.2, тридцать семь то есть в а этом диапазоне. Суперблин, было... температура постоянно. Угу. Угу, понятно. Так, ну вот и суставы у нас нет увеличены в размерах. Амплитуда движений снижена, и мы видим небольшая такая атрофия мышц, поскольку да. сам не ходят. Да. сказали, что вам попался там какой-то грамотный ваш, назначил вам обследование на Борис мы да, да, да. Мы проходили, мы проходили лечение у. у... Ну, как бы, но ну, не, не важно он в этом контексте, кое-какие улучшения мы получили, но незначительные. И он сделал вывод, что нам нужно искать другую этиологию заболевания. То есть и мы в поисках, ну как бы, сами не могли придумать эту этиологию, и попали к который который нам дал направление на исследование на бактериологические исследования, вот мы выявили в крови э, Баррелиоз. Да. То есть, вы, как я помню, вы говорили, что вот два раза проверяли, это в разных... в, одной клинике, в одной клинике было значение, если там э, как бы. Э, норм, как бы переломное значение 1, то у нас было 6, то есть значительно завышено, то есть это показывает явно на, на, на признак баррелии. А во второй, э, во второй клинике ну кли, не ну, клинике, а в лаборатории, да, у нас показало 930, 933, тридцать что тоже э, как бы. То есть спорма... в обоих лабораториях независимо друг от друга адроба это да, да, диагноз. Да, да. Получается, что Диагноз борлиоз болезнь лайма подтверждена лабораторно дважды. Лечение цифтриоционом, которое назначается непосредственно при этой болезни, было полезно, и тем не менее результатов мы не видим улучшения какого. Это говорит о том, что в данном случае мы имеем хроническое течение болезни лайма и плюс угнетение иммунитета, которое не, да не дает возможности вот обычными стандартными протоколами лечения вылечить эту болезнь. Поэтому здесь нужен другой подход, и мы будем искать те причины, которые угнетают иммунитет, надо будет эти причины выявить, их устранить, и только после этого у нас нужно вылечить значит, нашего пациента от болезни Лайма. И уже потом дальнейшая значит, реабилитация она будет проводиться по улучшению двигательной амплитуды суставов и, так сказать, полного восстановления. Сказать, хождение. Ну да, План лечения у нас будет следующий. Первый этап – это подготовительный, второй этап – непосредственно само лечение, и третий этап – это реабилитация, восстановление двигательной активности в суставах. 20 марта Мы находимся в парке города Крымска И сегодня у нас заключительная съемка Наша задача заключалась в том, чтобы устранить возбудителей болезни Лайма С чем мы справились за срок менее чем два месяца Кроме этого, выявились сопутствующие инфекции И нам пришлось их тоже удалить Это возбудители бруцеллеза Руцеллы, возбудители такого заболевания, как таксопла... таксоплазмы, также это были лямблии и золотистый стафилококк. Сегодня мы уже видим, что боль полностью исчезла, амплитуда движений в коленях значительно увеличилась. Мы видим, как Максим спокойно ездит на велосипеде, ходит пока с помощью папы но это и неудивительно потому что он был обездвижен долгое время сколько полгода. примерно полгода был обездвижен и соответственно там произошла и атрофия мышц и другие дегеративные изменения и сейчас речь идет о реабилитации, которую мы здесь начали но закончить ее дома. Дело в том, что наши пациенты приехали к нам из другого города находятся здесь уже скоро как два месяца и более не могут оставаться собственно говоря это и не нужно, потому что основное мы здесь сделали и им нужно будет только закончить реабилитацию дома Вячеслав, можете что-то добавить? Ну, я могу добавить только как бы по, состоянию, по состоянию маленького человека да. Значит, э, э, то есть душевное состояние изменилось. То есть он больше смеется, просто захлеб, смеется от, от мультиков некоторых. Э, э, сон, э, сон раньше был, был беспокойный, как у старого дедушки, ой-ой, я, ой, да, как бы, с переворачиваниями. Сейчас он спит, как бы вообще очень как бы, э, заснул и проснулся, как бы, то есть без, без этого всего. Ну и вообще человек как бы расцвел, хочет там постоянно что-то у него что-то с ним происходит. Он постоянно хочет двигаться, постоянно как бы что-то рассказывает как бы, то есть это совсем другой человек уже стал именно просто даже в психологическом плане, а в физическом, ну как бы уже сказали, что то есть потихонечку пробует ходить и на велосипеде и любит ездить на велосипеде. Давай сейчас покажем, как он ходит с вашей помощью, хотя бы так. Давай, давай, давай. Да-да-да, давай, давай, давай, давай, пошли. Давай, еще, да, еще, давай еще, да, молодец. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай, сюда, давай, вот сюда, сюда, сюда, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Молодец. Молодец. Ну вот так вот. Сегодня давай, 20 сентября давай, давай, давай, давай, давай, вот наш как бы результат после санатория, как чувствуются изменения. Сегодня прошло на сегодняшний день прошло около семи месяцев с момента начала лечения. Давай, иди сюда, садись, я сяду сзади. Нет, ты садись вперед. Все, садись, поворачивайся.